Вот это только одну бумагу исправить, в принципе. И думаю, почему бы мне не поделиться такой информацией с вами? потому что не та форма, да, форма Информация некая, некорректная. Мне дали бланк такой. Да, бланк бланк другой. Вы шутите? Друзья, всем привет. Сегодня речь пойдет о том, как сделать загранпаспорт. В общем, подумал-подумал. Думаю, надо сделать морские документы на море. В общем, думаю, до документов еще долго, в принципе, но начну пока жалую я я загранпаспорта. И думаю, почему бы мне не поделиться такой информацией с вами? Ну, через что это пройти? Для кого-то это очень будет легко, для кого-то сложно. Кто-то знает, как это делать, а кто-то, как я, в первый раз вообще сталкивается с такими вещами. И решил пошагово показать вам все, как это делается через МФЦ. Это многофункциональный центр. Вот, заполнил сейчас бланк анкеты и пойду занимать очередь в МФЦ. И узнаем, какие документы нужны будут для дальнейшей... Оформление загранпаспорта. А, Загранпаспорт. Оформить? Да. Госпожда, вас оплачено? Нет. У тебя давайте. 2000 рублей держите. оплачиваете недельщикой Сбербанк. Угу. Документы на оформление загранпаспорта. Что для этого надо? Перечисляю. Заявление в двух экземплярах паспорт рф и копии страниц установлены данными дальше военный билет копии всех страниц здесь пометки для мужчин до 28 фотографии 35 на 45 четыре штуки квитанция об уплате госпошлины которую вот она сейчас сдали Загранпаспорт, если есть, но его у нас нету. Знать трудовую деятельность за последние 10 лет. Фотографируемся и ксерокопируем все бумажки. Практически все сделал. Отксерокопировал паспорт, отксерокопировал все страницы военного билета, заплатил госпошину. И сейчас пойду сдавать все эти бумажки в ЛМПЦ. Посмотрим, чем мне будет говорить. Возможно, что-то не доделал. Я Если... езжу. У него паспорт, да? во-первых, у него нового поколения. А так только на пять лет. Угу. лет. Будете? Здесь тоже. И здесь нужен месяц. Здесь даты ну, не нужны. Видите, везде по-разному указаны. Сейчас вручную напечатать? Ну, вручную заполнять печатку ну, давайте я лучше на компьютере домой сгоняю по шурупу. Короче, в интернете много нестандартных образцов заполнения заявлений. Некорректные, невнятные. Много ошибок допустил, короче. Иду сейчас переделывать. Итак, в общем, исправил все ошибки свои. Вы хотите паспорт такой, Новый образца? У вас, который удается здесь на 5. На 5, да. Э -э вот мне дали бланк такой. Вот я заполнял бланк mm -hmm. на 10 лет. Это неправильный план смотри. Вы шутите? Это надежда скорее всего план. У вот такой нет. вот М шестьдесят. Иглашается поклон 2 планы. План другой. А нет, один в один. Земли план, план другой. Выдачи. План другой. Смотрите, с 06 вот здесь у нас 0, 6, 2009 Год 2009 -го не работал. Где? Но после окончания школы не работал, не учился. И адам где-то В третий раз иду в МФЦ. В этот раз должно быть все нормально. Все откорректирую. Не подцепишься. Но. Посмотрим, как они все равно подцепятся к чему-нибудь, но доебутся, как говорится. Так, короче, документы у меня приняли. Опять в четвертый раз. В третий раз был бланк, короче, не того формата. Все одно и то же, но строчки там еще что-то разные, короче. Ширины, длины и высоты. В итоге она, ну, работник сам заполнил свой бланк, в общем. И все, что-то круто. Ну, заняло у нее, наверное, минут 15 где-то может 20 от силы. Оказывается, что они могут и сами заполнить этот бланк. То есть приходишь, документы какие нужны будут. Так, заявление, два экземпляра заявления, вот с которым я сейчас мудохлся здесь. После чего копии паспорта, где есть отметки, военный билет полностью вообще весь ксерокопируйте. Там даже где не написано, ничего, начиная с первой страницы, кончая последней. Госпошлина 2000 рублей это на паспорт, который действует 5 лет и все, в принципе, сдаете, там берут с вас расписку персональных данных, потом дают вам справку через 35 дней, короче, загранпаспорт будет готов. Если вы планируете лететь куда-то за границу, планируйте загранпаспорт заранее, чтобы Вовремя можем было улететь за границу. Ставим лайк. Все нахуй на этот сайт. Пишем комментарии. И до новых встреч.